Процесс номер четыре. Виртуальная реальность. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда у вас хорошее настроение и вы хотите потренироваться в излучении вибрации принятия. Если вы вспомнили что-то приятное и желаете продлить и даже усилить это ощущение если у вас появилось свободное время, и вы хотите приятно провести его. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Виртуальная реальность» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между «Первым» — «Радостью», «Знанием», «Могуществом», «Свободой», «Любовью», «Благодарностью» и «Восьмым».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 нет. Это происходит потому, что как только вы достигаете вибрационной гармонии с объектом, на который направлено ваше внимание, его вибрационная сущность тем или иным способом начинает проявляться в вашей жизни. Таким образом, можно сказать, что Вселенная отвечает на вибрационный посыл, на точку притяжения, на мысли и чувства. Вселенная не отвечает на те события, которые уже произошли в вашей жизни. Наоборот, она воспринимает только вибрации, посылаемые в данный момент. Для Вселенной нет разницы, имеете вы на самом деле миллион долларов или только думаете о том, что у вас этот миллион есть. Точка притяжения зависит от мыслей, а не от реальных событий, которые вокруг вас происходят. Процесс «Виртуальная реальность» — не предназначен для того, чтобы склеивать разбитую посуду. Он не восстановит того, что уже разрушено, но он поможет вам осознанно активизировать в своем воображении картины, которые создадут вибрацию, соответствующую вашим представлениям о счастливой и полноценной жизни. И когда вы привыкнете видеть в своем воображении только приятные картины, данная положительная вибрация — станет вашей новой эмоциональной установкой. Многие люди посылают основную часть своих вибраций исключительно в ответ на события, которые происходят в их жизни. Таким образом, судьба этих людей продолжает развиваться в точном соответствии с окружающими обстоятельствами. И так день за днем без каких-либо заметных изменений к лучшему. Все это происходит только потому, что ни одному из них в голову не приходят мысли, хоть сколько-нибудь отличающиеся от окружающих условий. Однако игра «Виртуальная реальность» может изменить существующее положение дел, потому что ее применение касательно любого вопроса по вашему выбору поможет направить вибрацию далеко в сторону от складывающейся на данный момент ситуации. И, несмотря на ваше сегодняшнее, возможно, не самое приятное положение, самые удивительные вещи начнут притягиваться к вам, даже если до этого никогда не происходило ничего подобного. Контрастные обстоятельства, существование которых просто необходимо для рождения ваших желаний, часто активируют многие виды смешанных энергий. Обычно для того, чтобы понять свои истинные желания, необходимо для начала хорошенько разобраться в деталях событий, которые помогают вам понять, чего вы не хотите. Когда вы, например, начинаете четко заявлять о желании крепкого здоровья? Разумеется, в тот момент, когда заболеете. А когда достигает наибольшей силы ваше желание иметь много денег? Преимущественно тогда, когда у вас этих денег нет. Другими словами, если вы стремитесь к ясности и определенности, то это чаще всего означает, что вы основательно запутались, не так ли? Когда дело у вас по горло, то вы мечтаете о спокойствии, а если заскучали, то разве вам не хочется встряхнуться? Помните, что процесс виртуальной реальности включает в себя три основных шага. Первый. Просьба. Этот шаг очень простой – Поскольку вы все время о чем-нибудь просите. Второй ⁇ ответ на просьбу. Не ваша забота, на это есть исходная энергия. Третий ⁇ принятие. Быть открытым для того, о чем вы попросили. Очень важно четко осознавать, что между шагом первым и шагом третьим существует большая разница. Когда вы фокусируетесь на чем-то действительно для вас важном и нужном, то при этом далеко не всегда находитесь в вибрационном соответствии со своим желанием. Наоборот, вы гораздо чаще настроены на отсутствие желаемого. Когда к вам приходят счета, требующие немедленной оплаты, а у вас, как на грех, проблемы с деньгами, вернее, с их отсутствием, вы сразу же начинаете переживать и нервничать, вследствие чего думаете «мне позарез нужны деньги» или же используете более позитивную форму данного запроса «я хочу иметь больше денег». Но в любом случае вы делаете шаг первый, вы утверждаете свое желание, но при этом не совершаете шаг третий, поскольку держите себя в постоянном режиме противодействия тому, о чем просите. Вы продолжаете просить, вы делаете это непрерывно, каждую минуту и не можете остановиться. Контраст между желаемым и действительным постоянно провоцирует вас на все новые и новые просьбы. Ваша задача на данный момент – найти способ переключиться на режим принятия. Это то же самое, что настроить радиоприемник на нужную волну. Вы понимаете, что частоты вашего приемника и радиостанции должны совпадать, в противном случае вы услышите только треск и шум, но никак не музыку. Аналогичным образом вы можете распознать совпадение собственных сигналов, посланного и принятого, благодаря своим эмоциям. Другими словами, если вы чувствуете себя измотанным, опустошенным, озлобленным или несчастным, то доступ к энергии для вас закрыт. Мы хотим, чтобы вы расслабились и не были суровы и требовательны к себе, если вдруг обнаружите, что испытываете отрицательные эмоции. Любой негатив в чувствах может быть весьма полезен, ведь он наглядно дает понять, что во имя достижения гармонии со своим истинным «я» вам следует еще немного себя настроить. Если вы действительно еще очень далеки от полного соответствия, проще говоря, если вы чувствуете, что находитесь в не в лучшем настроении, то мы рекомендуем прибегнуть к успокаивающему сознанию и душу процессу медитации. Дело в том, что если вы успокоите свой ум, то остановите мысль, а если остановите мысль, то ваша вибрация автоматически повысится. Конечно, если вы почувствуете, что есть такой объект, сфокусировавшись, на котором сможете легко ощутить признательность, то процесс сила благодарности подойдет вам больше поскольку им можно заниматься в любом месте и при любых обстоятельствах. Но процесс виртуальной реальность» окажет вам помощь в следующем. Вы привыкнете мыслить в режиме непротиводействия, а следовательно научитесь распознавать негативные мысли сразу, когда они находятся еще в зародыше и потому легко поддаются изменению. И все то время, когда вы не оказываете сопротивления, Закон притяжения отвечает самым позитивным и приятным для вас образом. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе виртуальная реальность. Виртуальная реальность – процесс, где вы должны составить своего рода сценарий и поставить по нему своего рода фильм как это сделал бы режиссер. Чтобы начать процесс, вы прежде всего должны решить, где будет разыгрываться тот или иной эпизод. Выберите площадку для съемок, которая придется вам больше всего по душе. Это может быть любое место, где вы когда-то бывали, о котором слышали, видели в кино или просто представляли в своих фантазиях. Итак, где будет разворачиваться действие на свежем воздухе или в помещении, в какое время суток, утром, днем или вечером, солнце восходит или уже почти закатилось, может быть, все вокруг залито ярким дневным светом, каким воздухом вы дышите, какая температура воздуха на улице, во что вы одеты, кто находится рядом с вами. Выбирайте все то, что вам понравится. Не имеет значения, будете ли вы один или кто-нибудь составит вам компанию. Но очень важно, если уж вы выбрали конкретного человека и впустили его в свою виртуальную реальность, чтобы вам было с ним легко и комфортно. В каком вы настроении? Вы смеетесь? Или просто сидите и тихо о чем-нибудь размышляете? Если вы уже подготовили сценарий и распределили роли, то вам будет легко представить, о чем говорить друг с другом. Ценность процесса «Виртуальная реальность» Состоит в том, что он активизирует в вас вибрации, которые открывают прямой доступ к благу. Вы же не станете в своей виртуальной реальности строить дом с дырявой крышей, а позднее в той же виртуальной реальности платить рабочим, чтобы они золотали течь. Вы же не станете в своем воображении наклеивать кошмарные обои только для того, чтобы потом сорвать их. В виртуальной реальности вы можете сделать все по своему вкусу. Не пытайтесь с помощью данного процесса исправить что-либо в окружающей действительности, потому что, предпринимая подобные попытки, вы приносите в виртуальную реальность вибрацию реальности настоящей. В этом случае процесс «Виртуальная реальность» теряет свою силу. «Нет ничего важнее», Хорошего настроения. Если благо не вливается в жизнь в ответ на запрос, то для этого нет других причин, кроме вашего плохого настроения, гнева или озабоченности чем-то. Упражнение «Виртуальная реальность» поможет вам научиться быть в хорошем настроении больше времени. И как при тренировке мускулов, чем больше вы занимаетесь, тем лучше конечный результат. Эстер однажды практиковалась в этой игре, когда вела большой автобус, в котором они с Джерри путешествовали. Она обнаружила, что достигает наилучших результатов, проводя весь процесс в быстром темпе, представляя ситуацию, в которой чувствовала себя хорошо, и сразу же выходя из нее. И если она задерживалась в этом воображаемом месте слишком долго, то привыкала к нему и начинала предпринимать попытки изменять обстоятельства и людей. Поэтому Эстер и поступала иначе. Она лишь представляла себе какое-нибудь чудесное место, в котором сердце пело от радости и населяло его приятными людьми. Кроме того, она выбирала для себя настроение, в котором хотела бы пребывать, затем перебрасывалась несколькими фразами со своими воображаемыми собеседниками и затем сразу же выходила из этого состояния. Именно в этом случае она чувствовала себя просто чудесно. Мы рекомендуем играть в эту игру, когда вы ведете машину, стоите в очереди или лежите перед сном в постели. Вы также можете где-нибудь уединиться, чтобы в спокойной обстановке заняться этим процессом. Создав сценарий, который улучшит настроение, вы тем самым активизируете вибрацию, действительно пробуждающую положительные эмоции. И тогда закон притяжения начнет работать на основе данной вибрации. Нет ничего более важного, чем хорошее настроение, и нет ничего лучше, чем создавать в своем воображении картины, от которых вы почувствуете себя хорошо. Когда Эстер, ведя машину, думала о том, каким должен быть воздух вокруг нее, то иногда она добавляла в него чуточку влажности. В другой раз она представляла его сухим и теплым, нежно ласкающим ее лицо. Она могла выбирать для себя любую температуру воздуха, любую приятную комбинацию тепла, влажности или наоборот сухости, а также любое время дня или ночи, думать о котором доставляло бы ей удовольствие. Она приглашала в свой воображаемый мир добрых друзей, чтобы поиграть вместе с ними и время, проведенное там, было удивительно приятным. Ей было так хорошо в своей виртуальной реальности, что хотелось задержаться там надолго. Ведь по правилам этой игры ты можешь контролировать все, что происходит как с тобой, так и в окружающем мире. Любая мысль, от которой вы чувствуете себя плохо, плоха. Вселенная не знает причину нахождения вашей вибрации на том или ином уровне, а точнее не обращает на нее внимания. Другими словами, вчера врач мог сообщить вам о том, что вы серьезно заболели, а сегодня вы, как это делает Эстер, уже мчитесь по дороге на своей машине, находясь в царстве фантазий виртуальной реальности. В это время в вашем теле не будет вибрации болезни. И если вы сможете удержать положительную вибрацию виртуальной реальности дольше, чем вибрацию болезни, то последнее не задержится в вашем теле надолго. Болезнь у вас только потому, что вы тем или иным образом, осознанно или неосознанно, выбираете мысли, находящиеся в вибрационном соответствии с сущностью этой болезни. Любая мысль Находящаяся в вибрационном соответствии с болезнью заставляет вас чувствовать себя плохо, когда она сидит в вашей голове. Появляются ощущения страха, подавленности, раздраженности, тревоги или злости. Эти мысли не принесут с собой ничего хорошего, да вы и сами можете сказать, что они никуда не годятся, потому что думая таким образом, вы начинаете чувствовать себя значительно хуже. Подобные мысли причиняют вам боль точно так же, как и прикосновение к раскаленному металлу. Любые события, многолетней давности или произошедшие только вчера, не активизируют вибрацию и, следовательно, не имеют совершенно никакого значения при формировании точки притяжения, если они не произвели на вас никакого впечатления и не заставили думать о них постоянно. Таким образом, вам вовсе не нужно избегать абсолютно всех негативных мыслей. Иногда в момент разговора с другими людьми вы можете услышать, увидеть или почувствовать что-то, пробуждающее вибрации, которые не следовало бы активизировать. Самое время сказать себе «Моя руководящая система начала работать. Я чувствую, что в моей душе пробудилось то, что не сослужит мне добрую службу, поскольку активизирует вибрацию, закрывающую мне доступ к благу, которое иначе было бы открыто для меня». Итак, самое время выбрать более позитивную мысль. Если вы уже имеете опыт игры в виртуальную реальность, то вам будет легко найти мысль, от которой вы почувствуете себя лучше. Но если вы не тренировались с помощью этого процесса, то, находясь в самом эпицентре негативных мыслей, не сможете найти из них выход в область позитива. Вам останется только ждать, пока негатив не исчерпает свой ресурс сам по себе. Еще пример. Чем чаще вы практикуетесь в процессе виртуальной реальность, тем больше привыкаете посылать вибрацию не сопротивления. Чем больше вы посылаете подобных вибраций, тем лучше ваше настроение, которое в свою очередь притянет в жизнь то, чего вы желаете. Например, представьте себе следующий сценарий. Место действия ⁇ прекрасный ослепительно-белый песчаный пляж. Сейчас зима, но погода стоит просто восхитительная. На небе легкие облачка, и воздух приятно холодит кожу. На мне нет ботинок, и я наслаждаюсь ощущением прохладного, чистого песка под ногами. Моя одежда свободная, удобная, теплая и очень приятная для тела. И я неторопливо прогуливаюсь вдоль пляжа, чувствуя себя сильной, уверенной и счастливой. Со мной пятилетняя внучка, и ей, как и мне, очень нравится этот прекрасный день. Она рада возможности побыть вместе со мной, но вовсе не ждет, что я стану ее развлекать. Приятно видеть ее такой счастливой, смотреть, как она играет, строит башенки из песка и радуется, что находится на этом чудесном пляже. Я очень рада, что мы пришли сюда. Это был удачный выбор». Внучка подбегает ко мне, держа в руках найденную ракушку. И, улыбаясь до ушей и сверкая глазенками, говорит, «Бабуля, как здорово! Как здесь здорово! Спасибо, что привела меня сюда!» А я ей отвечаю, «Тебе спасибо, моя радость! Мне нравится быть рядом с тобой!» а теперь можно и вернуться в реальность. Беспокойство, радость и любая другая вибрация будет воспроизведена. Один из близких друзей Эстер, когда она и Джерри были у него в гостях, показал оборудование для ремонта ветрового стекла. И Эстер подумала, интересно, как эта штука работает. Когда же она прочитала инструкции, то решила, это замечательная вещь. И потом она то и дело вспоминала об этом оборудовании и думала, насколько все-таки здорово придумано. И вот для них с Джерри пришла пора собираться в обратную дорогу. Они поехали домой, но не прошло и десяти минут, как из-под колес проезжавшего мимо грузовика вылетел камень и рикошетом угодил в их ветровое стекло. Вот когда для Эстер наступил момент увидеть реальный результат своих постоянных мыслей об инструменте для ремонта ветрового стекла. Неважно, беспокоитесь вы или радуетесь, находясь в своей виртуальной реальности, в любом случае вы устанавливаете вибрацию, которая будет воспроизводиться законом притяжения. Некоторые говорят нам, «Абрахам, у меня просто-напросто не хватает воображения. Когда я думаю о виртуальной реальности, я вижу одну только пустоту. Я не знаю, как мне сделать это». И мы отвечаем, «Вы же помните события, которые когда-то произошли с вами?» Если вы можете вспоминать, значит точно так же можете представить себе и виртуальную реальность, поскольку и в том, и в другом случае вы творите то, чего в данный момент не существует. Когда вы вспоминаете, вы точно так же создаете реальность. Итак, нет никакой разницы между воображением, визуализацией или виртуальной реальностью. Это действительно просто игра воображения, в которой вы преследуете одну единственную цель – доставить себе максимум удовольствия. Практикуя данный процесс и стимулируя свое воображение, вы не только обнаружите, что это приятный и полезный способ провести время, вы заметите, что ваша доминантная вибрация изменяется, и жизнь, словно зеркало, отражает все эти удивительные изменения.